Всем привет, с вами Макс Репьев. Вы просто посмотрите, у нас Артем превращается в шейха. Белый, весь красивый. Здесь у нас пальмы, и мы приехали к застройщику на Хилл. Это те самые ребята, которые застроили пальму, которые, в принципе, ее насыпали. И на сегодняшний день они еще презентуют здесь новый проект. Самое высокое здание на пальме. Значит, ребята здесь собираются построить 70 этажей, там, где вы целый этаж можете выкупить как апартамент. И чисто, люкс, жизнь. То есть можно, конечно, купить и поменьше, не обязательно этаж, но такая функция имеется, выкупить его не для инвестиций, а чисто для себя целый этаж в башне для жизни. Прикольная история, будет находиться она прямо посередине на свале, недалеко до моря с обеих сторон, то есть все удобно, все комфортно, но сейчас нам об этом расскажут на презентации, куда мы с вами и приехали. Так что погнали. Наша компания, как обычно, выделяется из всей массой. И, Значит, я вот тут в шортах двигаюсь. А так вот, если посмотришь, что такое ощущение, как будто на показ мод пришел. Макет, значит, там стоит. Сейчас мы соберем значит, всех здесь воедино, а потом нам про него расскажем. Мы его позиционируем таким образом. Самое здание. И это самое высокое здание, которое у нас будет. Презентация закончилась, народ немножко разошелся, можно посмотреть здание, как оно выглядит, то есть вот оно будет стоять посредине пальмы, Красиво здание, называется Кома. Почему Кома? В честь итальянского озера, здесь будет у нас вертикальное озеро, снизу бассейны, сверху самый большой инфинити бассейн на пальме, и здесь вот у нас представлены рендеры, то есть вот тот самый именно бассейн, который будет большой, и вот так вот это будет здание выглядеть прямо посредине. На стволе оно находится. Основная его концепция, что это все-таки элитное здание. Оно хоть и высокое, но оно суперклубное То есть в нем 71 этаж и, по-моему, 79 а, общего числа апартаментов. То есть весь этаж это один апартамент, максимум два. А, и вот, например, если мы с вами говорим про жизнь, ну, типа в двухкомнатной квартире, да, вот там для России. Двухкомнатная квартира это в среднем сколько? Ну, давай. 80-120 квадратов. Хорошая двушка. Да. Люди, которые живут в такой двушке, они думают, Рада что это да, офигеть, какая большая площадь. Да, здесь двухкомнатная квартира начинается от 400 квадратных метров. Если мы говорим с вами про трехкомнатные квартиры, то, например, для России это ну, 120-150, это типа хорошая вообще трешка. Здесь от 500 квадратных метров. Ну, и самый большой, значит, здесь пентхаус. Это 2000 квадратных метров. Он занимает два последних этажа. 2000 квадратных метров. Ну, просто вдумайтесь. То есть, что? В нем нужно делать это действительно большой лот который занимает два последних этажа вот этого вот огромного здания. Я думаю, что для какого-то... для какой-то рок-звезды, для рэп-звезды рэп это прям самое то. Думаю, у него денег не хватит. У рэп-звезды. Ну, я Но думаю, только что если веста. Веста, да, если... у Канни Веста. у Флойда У Флойда Он у нас и Может медицин, быть и, и боксер, поэтому... Да. А само по себе здание действительно красивое. Находится оно в центре. То есть здесь все как бы до воды. И здесь еще есть такая особенность. То есть если мы говорим например, про количество парковочных мест, то здесь сделано как бы немножко для коллекционеров среднее количество парковочных мест в дубае на двухкомнатную это одно то здесь три на пентхаус идет 10 парковок 10 парковок Есть комнаты для водителя То есть, если у вас, ну, скорее всего, у вас будет приватный свой водитель То у них, значит, здесь будет еще и свое такое небольшое комьюнити <свес> Если мы говорим с вами о ценах Давайте я просто вам быстренько пробегусь Значит, двухкомнатные квартиры начинаются у нас от 400 метров, как я уже сказал И 20-23 миллиона дирхам Это 435 миллионов рублей или 5,5 миллионов долларов По сегодняшнему <свес> Да, да, безусловно, еще и по биржевому а Если мы говорим с вами про три бедрум то это 500 квадратных метров, 32 миллиона дирхам, 700 миллионов рублей или 87 миллионов долларов. 4 бедром, 52 миллиона дирхам, 1,1 миллиард рублей и 14,1 миллион долларов. И если мы говорим про 5 бедром, то это 1,5 миллиарда а, рублей или 19 миллионов долларов. Вот такое вот здание на сегодняшний день приставлено. А если говорить, например, про payment plan, то, конечно же, все платить сразу не надо. То есть 20% носите, 80% на остаток. А здание будет дано в 27 году, то есть получается через 4 года. Ну, в принципе, вполне себе реально. Также стоит отметить, что все апартаменты будут сдаваться полностью под ключ. Вот, кстати, как раз здесь представлено, как они будут выглядеть. То есть это преимущественно свет, это на огромные панорамные окна, чтобы было много света. Просто мне не нравится. Потолки, кстати, 4 метра. Потолки 4 метра. И самое главное, мне нравится, что это ну, такой вот минимализм. Что, ну, ты понимаешь, да, И без каких-либо заморочек. Без каких-либо заморочек. Еще раз просто хочу сказать. Основная концепция это большое, хоть и здание, но все-таки это клубный формат. То есть небольшое количество апартаментов. Да, высокое. Но, тем не менее, в среднем апартамент занимает целый этаж. То есть на одном этаже где-то может быть встречаться два апартамента, но у каждого еще и собственный лифт. Если говорить вообще о цели использования, то здесь, конечно, это не инвестиции. Хотя, в принципе, и проинвестировать тоже можно, потому что это штучная недвижимость. На Пальме вообще это последний проект да еще и самое высокое здание будет на пальме то есть э, купить его например сейчас то перепродать может быть но я бы все-таки больше нацеливался именно на собственное владение на end using то есть ваше здание которое вы в дальнейшем передаете по наследству свою недвижимость там у вас дети у вас внуки и так далее то есть оно вот Сейчас выглядит современно, оно реально очень красивое Оно таким же и останется То есть и его будут постоянно прощать, Его будут хотеть Для того, чтобы это заполучить сейчас То, пожалуйста, можно это все приобрести Как бы цены, если сравнивать с мировыми Вообще вполне себе адекватные Да, это пальма, это эксклюзивное здание Это эксклюзивный проект на Хилл Если сейчас поделить на скверфут потому что площадь огромная, по принципу получится сейчас. А давай ошибка, попробуем. Цена. Ну давай попробуем. Ну у нас вообще, давай лучше на квадратный метр поделим. 435 миллионов рублей делим на 400 квадратных метров, то у нас получается с вами 1 миллион 87 тысяч за квадрат а что давайте теперь сравним как всегда с сочи <laughs> да сочи даже срав... ну, в сан сити например цена такая в сан сити даже и дороже и, и то, то есть какие-то да. хорошие юниты если сравнивать например элитку в москве то там мы видим цены куда выше в москве такого не построят потому что это пальма это ограниченная площадка у вас здесь со всех сторон море у вас да. здесь действительно крутой комьюнити вы стоите прям посредине парка то есть куда можно выйти прогуляться там и так далее Пляжи, вся инфраструктура рядом, бары, рестораны, все значит прям поблизости. И при этом цена за квадратный метр 1 миллион восемьдесят семь тысяч рублей. На mm -hmm. пальме супер, супер люкс в проекте. Где одна-две квартиры на этаже со своим собственным лифтом И вот еще и, и, еще и самым высоким бассейном И да. самым высоким -бассейн. Я считаю, бассейном это... Еще и куча парковочных мест Ну просто ради да. интереса, посмотрите сколько стоит подобная недвижимость в Москве Я думаю, что цена будет примерно в три раза больше С вами доедем, где это будет строиться Просто быстренько пройдемся, чтобы вы понимали, как это будет выглядеть Какое соседство там и так далее И вот представьте, вот в этой части у вас будет стоять 70-этажный дом с потрясающими видами на пальму, но все происходящее на море и также рядом с парком. Строится это все будет вот на этой истории, за закрытой площадкой, вот здесь. И я думаю, что мы сейчас где-нибудь с вами запаркуемся, выйдем здесь на променад. Вы посмотрите, как это все выглядит и где будет располагаться само по себе здание. Перед тем, как мы с вами окажемся на море, я сначала хочу вам показать парк. Которая находится на стволе пальмы И Это действительно потрясающее место Оно мне нравится, здесь можно прям угуляться Он действительно большой, при этом он тенистый Вот видите, да, такая аллея создается Это прорезиненная дорожка, по которой можно бегать С левой стороны у нас дорожка, по которой можно ездить на велосипеде или на самокате И вообще огромное количество людей здесь гуляет Несмотря даже на сейчас палящий зной То есть на улице где-то сейчас 36, наверное, градусов но ну, сейчас как бы в Дубае уже такой, скажем, сезон именно жары наступает. Тем не менее, здесь очень комфортно идти и огромное количество коммерций. То есть, вот, в принципе, вы видите кафе. Их на самом деле здесь много. На первых этажах они расположены. И вот даже, пожалуйста, вам детишки, значит, на такой мини-импровизированной детской площадке играют. Там есть качели. А следом, значит, вот такое кафе, и народ сидит на улице. То есть, в принципе, очень комфортное место. И сама по себе пальма, она очень сильно отличается от всего Дубая по вайбу. Потому что это, знаете, как такой спальный район, прям он отдельный, да, то есть насыпанная пальма, которая вообще, по сути, в море находится, и при этом недалеко до всего. То есть Дубай-Марина, ну, типа 10 минут, а Даунтаун 15 минут, но при этом здесь нет ни одного бизнес-центра, здесь нет ни одного офиса компании, здесь народ только живет, больше ничего не делает, и поэтому здесь нет лишней суеты. Здесь нет вот этих, вы знаете, топ-туристов, которые ходят с фотоаппаратами и так далее. То есть здесь, ну вот, пожалуйста, вы видите. Конечно, сюда ребята захаживают, но их здесь сильно меньше. То есть здесь сильно комфортнее жить именно на постоянку. Место в этом плане действительно хорошее. Ну и плюс, вот вы прогуливаетесь по этому парку. У вас здесь такие приятные зоны. Все, что нужно есть. Кафе, рестораны, бары. И это мы говорим только про ствол. Как бы Там еще есть у нас променад, который находится напротив Атлантиса. Ну а так как здание у нас будет находиться вот в этой части То теперь мы с вами перемещаемся туда Смотрим именно пляжную линию Смотрим соседство, как это все будет выглядеть И так вот уже там какие-то итоги подводим Хоть Нахил нам и говорит, что это последний проект на Пальме Здесь есть вот такая неказистая парковка Которая еще вдобавок и бесплатная Которая в принципе не закатана никак в бетон Это просто плато земли И вот этот забор, который закрывает эту всю историю Брендинговый Нахилом и так как это не оборудованная парковка, она бесплатная, то есть ощущение, что вот на этом месте, и, кстати, вот через монорельс там точно такой же плод земли есть, появится, наверное, еще какой-то проект, либо несколько проектов. Потому что здесь, ну, действительно, большая такая вот зона с этой стороны. Вот там вот она есть. И через монорельс точно такая же, где нет строений, где не оборудованная парковка. И есть ощущение, что здесь в дальнейшем что-то появится. Не факт, что это будет что-то жилое, возможно, какой-то может быть мол, может быть еще что-нибудь. Но посмотрим. А сам по себе комплекс будет построен вот здесь. Видите, да? Дальше виллы, там стоит шлагбаум. Просто так этим виллам не попасть. И там вот собственный пляж. А проект будет находиться вот в этой вот части. Я сейчас хочу выйти вот сюда на променад для того, чтобы оттуда вам показать. Просто там картинка лучше создаться и более будет понятно понимание масштаба всего. Это у нас Palm Tower. Там же находится на Hill Mall. И на сегодняшний день вот там самый высокий инфинити Pool на Пальме. А в дальнейшем будет вот здесь. То есть просто представьте, вот здесь будет 71-этажное здание. И при этом комфортное. А здесь у нас вот виллы еще стоят. Но ну, сейчас это вот с пляжной линии будет очень хорошо видно. Все поймете. Я даже, наверное, вам для сравнения сейчас покажу просто эту разницу вот сторон Пальмы. Потому что эта часть, она более приватная, такая тихая, спокойная. То есть здесь, вот вы видите, нет огромного количества людей, здесь нет какого-то движа. А потом, вот мы сейчас с вами посмотрим проект, я схожу на другую сторону, вот для бич Club, и вы просто посмотрите, сколько там туристов. Значит, смотрите, у нас вот такие вот потрясающие пляжи здесь. То есть вы это видите. Здесь у нас виллы. Этим всем, естественно, вот, пляжной линией можно будет пользоваться. А вот здесь вот у нас будет стоять здание. Там вот мы с вами только что ходили по парку. То есть, в принципе, дорогу перешли. Прогулочные зоны, беговые дорожки и так далее. Все это там есть. Здесь у вас пляж. Здесь у вас потрясающая бирюзовая вода. И вот такая вот спокойная тишина. Без лишней суеты. Все, что угодно есть. А вот теперь просто ради интереса пойдемте с вами сходим на другую сторону. Посмотрите, как выглядит, как, как выглядит вообще вайп там. При этом, если вы, например, хотите именно вот такого побольше движа, то все очень просто. Переходите дорогу, этот самый движ получаете. И вообще я показываю эту инфраструктуру так, для общего понимания, чтобы вы знали, что есть рядом. И, скорее всего, люди не будут ходить на этот пляж, потому что есть собственный, приватный, большой инфинити-пул. И, скорее всего, каждый день никто не будет гулять по вот этому парку. Ну, потому что есть дела, работа, задачи и так далее. И это просто комфортное место для жизни, но здесь еще есть много разных вот этих вот положительных историй. И самое главное, что можно повыбирать. Тихая сторона, потусить, погулять, пляж. Конечно, это не будет использоваться каждый день, но я должен вам рассказать, что это есть, для того, чтобы у вас была просто более подробная картинка. Как все это выглядит и вот мы с вами вышли на другую сторону ствола пальмы здесь променад и это вот большая часть отельной истории с левой стороны у нас большое количество бич клабов я сейчас так вам кратенько покажу как это выглядит ну и как вы понимаете даже по этой картинке даже несмотря на то что сейчас ну типа самое пекло да вот время 1452 народу на пляже огромное количество, и пляжных клубов они здесь так вот раз, два, три, четыре, там прямо очень много. И даже сейчас, то есть мы с вами там были только что в тишине, здесь, как видите, совершенно другой vibe, совершенно другая атмосфера и совершенно другое количество людей. Поэтому эта история, она больше такая именно для отдыха. Та история, просто через дорогу перешел, и там у тебя уже полноценная история для жизни. Сейчас вот хочу просто выйти показать какой-нибудь бич-клаб. Ну, так, чтобы для понимания, для контраста было ясно, как выглядит. Вот, пожалуйста, один из бич-клабов. Большое количество людей, которые не жалеют свою кожу и загорает самое-самое пешно. Ну, и здесь вот еще вот так вот карточки расположены. Именно поэтому Пальма сама по себе уникальная локация, потому что в пешей доступности ты очень сильно можешь сменить атмосферу. Как бы вот. Место показал, что рядом есть показал, проект показал, цены рассказал. Кому интересно, welcome на уединцию, ссылки указаны внизу, жду ваших обращений. С вами был Макс Репьев, подписывайтесь на канал, удачи, всех благ и пока.